В 25 километрах от города Гавса в Тунисе в течение одного дня в июле 2014 года возникло озеро среди песков пустыни, получившее название лак -де гавса или пляж Гавса. Появление озера вызвало большую радость у местных жителей, а также сильную настороженность ученых. Озеро Феномен площадью 1 гектар и глубиной от 10 до 18 метров породило много противоречий своим появлением и тем, как к нему следует относиться. Одни называют это чудом, другие проклятием. Геологи предполагают, что озеро появилось вследствие сейсмической активности в регионе, благодаря которой подземные грунтовые воды вышли на поверхность. Есть также предположение, что каньон в пустыне собрал дождевую воду каким-то неизвестным науке способом. Спустя три года после появления Лагдегавса его загадка продолжает оставаться неразгаданной, а само озеро стало главной достопримечательностью региона. Изначально Первые дни вода в озере была прозрачной и имела бирюзовый оттенок, а затем вода позеленела и в ней появились водоросли. Столь быстрое изменение цвета ученые объяснили тем, что озеро больше не пополняется водой. Дорогие зрители, если вам известна дальнейшая история озера, исследования ученых по вопросам его возникновения или информация о том, безопасно ли озеро для людей и животных, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях под видео.